Снимаем компрессор климатической установки, то есть кондиционера. Так как у меня была снята головка, решил приурочить к этому одновременно, потому что легче. И плюс снять видео, показать схематично будет проще. Значит, сам компрессор находится на трехлитровом дизеле. С стороны водителя, это гидроусилитель, вот он, он под гидроусилителем. Вот он родной. Значит, до снятия первым делом надо откачать газ R123 через через клапана откачать, чтобы не было давления никакого. Но если нет возможности откачать, как у меня. Это все было экстренно аварийно сделано. Значит, я от компрессора откручивал две вот этих трубки. Вот. Но имейте в виду, то что, когда их откручиваешь, они сразу не выстреливают. У меня там было давление около 7 бар. Вот. Они отщелкнулись потом. И, соответственно, все здесь было в зеленой жидкости. С этой стороны. Такой способ я не рекомендую в общем, или кому у кого по-другому не получается на собственное, боюсь вот. для того, чтобы его снять снимается колесо и откручивается подкрылок то есть, согласно Эльзе согласно Эльзе, все делается отсюда и вниз значит, откручивается, сперва снимается штепсельный разъем с датчика температуры Хладгенда После восьмого года на аудиах он уже отсутствует, но у кого есть, снимаете. Далее. Надо выкрутить три болта. Вот он первый, его видно. Вот он, сейчас попытаюсь показать. В общем, вот тут. -то. Второй. И третий, с этой стороны я вам не покажу. Сейчас покажу сверху. Третий находится вот здесь под вот этой вот под, под вот этим креплением. То есть его вполне с той стороны открутить можно, немножко помахаться, но можно вот таким образом. Соответственно вот эти две трубки соответственно снимается ремень привода агрегатов Снимается фишка с клапана N280, где-то он, где он здесь находится, вот, и компрессор опускается вниз. Надо снять вон тот патрубок от радиатора к блоку антифриза, иначе без него не получится. Снять компрессорные трубки, чуть подвинуть. И вот через вот это место он вытаскивается на себя. На себя. Вот одну трубку я загнул сюда, вторую трубку вообще уже потерял, вот видите одна втулочка у меня там осталась, вторая втулочка пойдет под этот болт. Прессор Аналог. Так, втулочки. У нас есть две втулочки. Они стоят вот с этой стороны. К блоку. Тут и снизу. Про них не забываем. Таким образом. компрессора желательно патрон-сушитель сразу же поменять вот как он выглядит под лес старый вот он новый крышечка с двумя колечками для того чтобы выкрутить крышечку сперва надо снять стопорное кольцо стопорное кольцо выглядит вот так вот я его чуть погнул я выпрямлю в общем не рекомендую делать это самому потому что лучше обратиться к профессионалам потому что это крайне трудоемкая работа чтобы вытащить вот эту вот штуку с цилиндра сейчас покажу где он находится находится он если спереди смотреть с левой стороны радиатора вот она дырка. Вот. Надо подвинуть радиатор, снять вот этот вот стопор, чтобы радиатор восходил назад вперед Тогда более-менее как-то еще реально. В общем, еще раз повторяю, это просто ознакомительно. Самому, если свои силы не знаете, лучше сюда не лезть. Я потратил для того, чтобы вытащить просто этот фильтр около часу. Вот так. Принимайте решение сами.